О, сейчас сделаю дела и поедем уже смотреть на то, что же мне там завещал мой дедушка в этом забытом богом месте. Конкретно в завещании мой дедушка пишет, что, мол, когда я помру, то завещаю все свое имущество и земли своим внукам и правнукам. Ну, так как из внуков я один, только увлечен сельской местностью и фермерскими делами, то, стало быть, мне тут и работать. Ключи от сундучка с начальным капиталом на новый трактор лежат в шкафчике на кухне. Вот, блин, дед, нет, чтобы в сейф положить, а он хранит сбережения всего лишь в каком-то сундучке. Чудной, конечно же, старик. Итак, денег, которые оставил мне дед, хватило только вот на такой трактор. Я думаю, для начальных каких-то задач этого будет вполне достаточно. Ну и проверим, конечно же, как он себя ведет на полях. Поедем уже и отвезем его на нашу ферму. Далековато, конечно же, находимся мы от магазина сельхозтехники. Перить приходится очень долго, особенно когда мы едем вот на такой маленькой скорости. Ну что ж, у нас есть небольшое поле, которое надо вспахать. Давайте возьмем старый плуг дедушки и попробуем его использовать по назначению. Трактор с ним, смотрю, хорошо справляется. Да, только с плугом, смотрю, что-то не так. Как-то он много пропускает, я смотрю. Я бы сказал, что этот плуг неисправен. И скорее свое он же отпахал. Ну что, тогда придется покупать новый. Ну давайте оставим его тут и посмотрим, что можно приобрести нового. Итак, пришлось съездить в мастерскую, поставил на трактор двойные колеса, чтобы не застревать в почве. Ну и по пути заехал в магазин и купил еще один новый плуг. Ну давайте тестить непосредственно на поле. А, ну что ж, я бы сказал, этот плуг гораздо лучше. Его и оставим пока что. Ну что ж, давайте посмотрим на карту. По карте понятно, что нам еще пахать и пахать данное поле. Ну а помимо поля у нас еще имеется пока что совершенно пустая площадь, ранее используемая как загон для овец. Я думаю, этим стоит и заняться. Давайте посмотрим, где же у нас тут находится местный перекупщик животных и наведаемся к нему в гости. Но для перевозки, конечно же, нам потребуется какой-нибудь грузовичок со специальным модулем для перевозки животных. Давайте возьмем его в аренду и поедем к перекупщику. Ну что ж, мы на месте и давайте прикупим немножечко овечек. Так, мне пожалуйста тех, которые пожирнее, вполне подойдут. Берем по максимуму столько, сколько вмещает наш прицеп и выезжаем обратно к себе на ферму. Ну что ж, я надеюсь, вам тут будет комфортно, овечечки. Давайте загоним же овечек и пускай потихонечку начинают щипать травку. Ах, какие же все-таки они жирненькие, сочненькие. Надеюсь, что мы с них получим много шерсти на продажу, а также самих овечек тоже будем продавать в процессе. Итак, овечек мы прикупили. Теперь стоит побеспокоиться о водичке и о еде для наших новых друзей. Для воды куплю специальную легкую емкость и на своем пикапчике ее притараканю. Забираем арендуемую технику с магазина и ищем ближайший водоем, откуда мы и будем набирать водичку. Вот отличнейший пруд, как раз-таки недалеко от нашей фермы. Тут, думаю, мы ее и наполним нашу цистерну. Отлично, полна цистерна, можно завозить в загон овечкам. Ну что ж, вот вам водички, овечки, пейте на здоровье. А теперь побеспокоимся о корме для овечек. Давайте посмотрим, что можно сделать. Так как у меня остался старый плуг, то я договорился его обменять на тюк сена в ближайшей к нашей ферме деревне. Хозяин дал добро, и мы выезжаем забирать. Для этого я взял, поставил на свой трактор вот такой вот специальный кузов. И надеюсь, моего мастерства будет достаточно, чтобы погрузить сюда огромный тюк сена. Ну что ж, долгими стараниями и мучениями у меня все-таки получается взгромоздить этот соломенный кирпич к себе в кузов. Говорим, конечно же, спасибо хозяину и отчаливаем. Овечки, я уже тут, привез вам и покушать тоже. Наполняем кормушечку и вуаля, готово! ушите на здоровье, плодитесь, размножайтесь на радость папочки. Ну что ж, первый день на ферме выдался непростым. Начинаем потихонечку поднимать хозяйство нашего покойного дедушки. Не должна же земля пропадать просто так, верно? Дел у нас на ферме еще очень много и все сразу же не сделаешь. Ну и на сегодня пока что это все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе событий. Продолжение, конечно же, следует. С вами был Олег, он же Scratch. Всем добра, ура, игра ненадолго прощается с вами. До новых встреч, друзья.